Что, ребятушки, вот сегодня столько ршиков поймал. Завтра пойду проверять на налима ловушки. Ерши у меня сидят под компрессором в ванночке. Ну, комфортно, наверное, себя чувствуют. Я так думаю. Короче, кислорода им хватает. Ну-ка, друзья. Вот я сегодня говорил кому-то, сколько ершей я поймал. Но вот так вот, друзья... Сейчас, подождите, вот так подниму. Поставьте на паузу, сосчитайте ершей. Кто скажет мне, сколько ершей, то я потом скажу, что будет. Давайте, короче, ставьте лайк. Вот такие вот живочки у меня сегодня, друзья. Вот они, подводные братцы. Наморозился я сегодня в минус 25, друзья Ну, отпустил много шеи, конечно же Мелких Как-то так, друзья Плавают мои шули. Плавают Опа Иртышовский ерж. смотрите, они-то и не боятся сильно, видите, они такие прикольные Ёршики. Вот. Вау, шуганые чуть-чуть, чуть-чуть только шуганые. Ну, подожди, покажись, покажись, какой ты на самом деле, ешь Видите, вот такой вот красивый. Сейчас покажу. Вот такой вот колючий. Колючий ешь Глаз у него, видите, какой светится. Красавец, да? Друзья, что, без комментариев говоришь, Ёршуля? А Ёршик? Самая деликатесная пища для Налима, друзья. Вот. Давай, иди. Плыви. Тю, всё. Потерялся.